В этой ячейке я прошу Python найти последовательность букв и после чего одну букву либо К, либо Ч, одну, после чего от одной до бесконечности букв любой буквы алфавита русского алфавита в нижнем регистре и еще и все это в строке с индексом 480 в столбце анонс L и действительно там есть слово паники теперь попробуем применить это регулярное выражение ко всему столбцу анонс L. Для этого я использую безымянную функцию. Синтекс ее следующий. Сначала прописывается функция play. Дальше имя безымянной функции лямбда. Как ни странно. Дальше аргумент. Аргумент может иметь любое название. Аргумент это то, что я забираю из каждой ячейки столбца анонс L. А поскольку я забираю оттуда текст, поэтому я называю его текст. Мог бы его назвать анонс. Но тогда и здесь я поменял бы на анонс, потому что именно то, что я забираю из каждой ячейки столбца анонс L, попадает внутрь функции FindAll регулярных выражений. Функция из каждой ячейки берет текст и помещает его в регулярные выражения. Смотрит, есть ли то, что я ищу в этом тексте. Если есть, то выдает список найденного. Если нету, выдает пустой список. Если я запускаю эту ячейку, Получаю ошибку, потому что некоторые новости не имеют анонса. Надо избавиться от миссингов в столбце анонс L. Я избавляюсь. Две ячейки. Содержат миссинги. Вот они. Сохраняю в новый датафрейм. Без этих ячеек, ну точнее без строк.